Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. В этом видео я расскажу вам про новый девайс от компании Freemax под названием Marvus 60W Kit. А перед началом этого ролика я хотел бы попросить вас поставить лайк, оставить любой комментарий, ну и если есть желание подписаться и поставить колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Поехали! девайс поставляется вот в такой вот уже можно сказать стандартной картонной упаковке. на лицевой стороне у нас изображен девайс в цвете что ждет нас внутри также есть логотип компании и название устройства еще здесь указан цвет опять же который ждет нас внутри на противоположной стороне все как всегда технические характеристики и комплектация открыв коробку мы первым делом увидим немного макулатуры среди которой встречается гарантийный талон и инструкция также под ними располагается с сам девайс с предустановленным картриджем. Есть два испарителя и кабель USB Type-C. Внешний вид у девайса очень необычный. Он как бы квадратный с закругленными линиями. Так что каждая сторона плавно переходит одна в другую. В руке он ощущается прекрасно и не вызывает никакого дискомфорта при использовании. Действительно лежит очень удобно. Корпус девайса выполнен из металла и может быть в четырех разных расцветках. Обратную сторону украшает небольшая панель с названием устройства, а по бокам расположились прорезиненные вставки, которые улучшают хват устройства. На лицевой стороне находится большая квадратная глянцевая кнопка Fire, чуть ниже разместился информативный дисплей, еще ниже находятся кнопки управления плюс и минус и под небольшой резиновой заглушкой разместился порт USB Type-C. В верхней части с двух сторон по бокам находятся два отверстия обдува, а с третьей стороны разместился рычажок, который и регулирует тот самый обдув. Внутри этого девайса, помимо довольно хорошей платы, располагается большой аккумулятор на 2000 мАч, а благодаря быстрой зарядке от 0 до 100% он будет заряжаться не более чем за 1 час. Максимальная мощность у устройства 60 ватт, минимальная 5 ватт. Есть три режима парения. Первый – это классический вариват, когда вы сами настраиваете мощность. Второй – это умный вариват, когда устройство само настраивает мощность в зависимости от сопротивления на испарителе. И третий режим – байпас, то есть девайс сам устанавливает максимальную мощность, которую способен пережить испаритель. На дисплее отображается вся необходимая информация, такая как выставленный режим, заряд аккумулятора, мощность, количество вольт, сопротивление, количество сделанных затяжек и есть даже счетчик времени затяжки То есть когда вы затягиваетесь, там начинают идти небольшие секундочки и вы видите время каждой вашей затяжки Функция такая себе, но кому-то может быть полезной Теперь пришло время рассказать про картридж. Крепится он к корпусу МОДА при помощи довольно прочных магнитов. Ничего не шатается и не трясется. Работает он на сменных испарителях, а его объем составляет монструозные 4,5 мл. Кстати, данный картридж совместим с остальными девайсами компании Freemax. Я рекомендую заправлять такое устройство с жидкостью содержанием глицерина не более 60%. Ну и конечно же, вы на нем можете парить как солевой, так и обычный никотин, а при желании можете смело заправлять в него нулевку. В конце ролика я хочу сказать, что данный девайс просто прекрасно подойдет всем новичкам. У него очень вкусные картриджи, он довольно классно передает никотин, у него регулировка обдува, у него большой и полезный функционал, и плюс ко всему у него огромный аккумулятор на 2000 мАч, которого смело хватит на день парения и который будет заряжаться всего лишь один час. А я хочу вам сказать спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.